Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас второе практическое занятие по теме прилагательные нашего практикума по английскому языку. Эта тема называется Превосходная степень прилагательных. Итак, вперед! Превосходная степень прилагательного употребляется, когда мы хотим сказать, что что-то является лучшим или худшим в данной категории. I think chocolate is the best flavor of ice cream. Я думаю, что шоколад – лучший вкус мороженого. This is the funniest film I've ever seen. Это самый смешной фильм, который я когда-либо видел. I'm reading the most interesting book of this series. Я читаю самую интересную книгу из этой серии. Есть два способа образования превосходной степени. И употребляемая конструкция зависит от прилагательного. Перед односложными прилагательными ставится «the» и добавляется окончание «est». Перед двусложными – или многосложными прилагательными, ставится the most. Односложное прилагательное – he is the rudest person I know – он самый грубый человек, которого я знаю. Многосложное прилагательное – my sister is the most confident person I know – моя сестра самый уверенный в себе человек, которого я знаю. Когда Прилагательное оканчивается на гласную плюс согласную. Эту согласную надо удвоить перед добавлением EST. Big – the biggest, hot – the hottest. Для образования превосходной степени прилагательных, оканчивающихся на Y, например, happy, Y заменяется на IEST. Это происходит как с односложными, так и с многосложными прилагательными. Happy, the happiest. Cozy the coziest. Превосходная форма прилагательных good хороший и bad плохой образуется не по правилам Good, the best, bad the worst. Fun. Веселый, интересный, в превосходной степени становится the most fun. Самый веселый, самый интересный. Шай, застенчивый, в превосходной степени становится the shyest, самый застенчивый. Our trip to the Eiffel Tower was the most fun part of the holiday. Посещение Эйфелевой башни – Стало самым интересным событием нашего отпуска. She the shyest student in the class. Она самая застенчивая ученица в классе. Fun и funny, два прилагательных, которые легко спутать, но они не являются синонимами. Давайте вспомним их формы превосходной степени. АО3 To the Eiffel Tower was the most fun part of the holiday. Посещение Эйфелевой башни стало самым интересным событием нашего отпуска. Том is the funniest person in the office. Том – самый смешной человек в офисе. Когда мы хотим сказать, что что-то является худшим в данной категории, мы ставим the list перед прилагательным независимо от количества слогов, из которых оно состоит, и его написание. Помним, что the worst – это превосходная форма прилагательного bad, являющаяся словом-исключением. I think chocolate is the worst flavor of ice cream. Я думаю, что шоколад – это худший вкус мороженого. My Jessica is the least friendly person I know. Моя двоюродная сестра Джессика наименее дружелюбный человек, которого я знаю. Итак, к упражнениям. Закончим предложение. My brother is the funniest person in my family. Мой брат самый веселый человек в моей семье. Заканчиваем следующее предложение. He is the rudest person in the office. Он самый грубый человек в офисе. He is the kindest person in the office. Он самый добрый человек в офисе. Выбираем правильное начало предложения. Which comedy is либо the most fun, либо the funniest. Ну, второе предложение. Which sport is? Ну, понятно, что комедия может быть смешной, funniest, а спорт может быть самым увлекательным, поэтому вот так вот, да. Заканчиваем предложение. I will order. Bottle of wine Вот так вот, я закажу наименее дорогую бутылку вина, the least expensive. Подбираем превосходную степень, но это слова исключения, bad, the worst. Good, the best. Заканчиваем предложение, вставив пропущенное прилагательное в превосходной степени good. David is the best cook in my family. Давид лучший повар в моей семье. Расставляем слова в правильном порядке. My grandmother is the kindest person I know. Моя бабушка – самый добрый человек, которого я знаю. Заканчиваем предложение. This is the worst film of the year. Это худший фильм года. Наша собака самая ленивая собака в мире. Заканчиваем предложение, вставив пропущенное прилагательное в превосходной степени кози. «The living room» is the Вот так, вот гостиная самая уютная комната в доме. Cosiest Expensive, пропущенная прилагательная в превосходной степени. I want the least. expensive. Да. Пишем превосходную степень прилагательных: lazy, polite, kind. Да. есть ДЕМОСТ most polite, the Да. Самый ленивый, самый вежливый, самый добрый. Дальше. Beautiful. Big shot. Превосходная степень. The most. Beautiful. The being the shortest yeah. Да, самый красивый, самый большой, самый короткий Выбираем формы превосходной степени Талер – это сравнительная степень. Деталость – это превосходная. Заканчиваем предложение. Я думаю, что история – это наиболее интересный предмет в школе. The most interesting. Заканчиваем предложение My sister is the shyest child I know, самый застенчивый ребенок, которого я знаю. Who is The Least Funny Comedian Прекрасно!